Привет, с вами Велсаком. Настало время поговорить о Redmi. Вообще, вы часто слышите фразу Xiaomi топ за свои деньги». А знаете, кто я придумал? Я. Потому что это действительно так. Действительно, эти смартфоны исторически пользуются бешеной популярностью. А как вы знаете, народная любовь не бывает на пустом месте. Люди ценят свое время, деньги, поэтому покупают качественные продукты, адекватные цены. Все это в этом сегменте очень важно. И на этом канале я рассказывал о продуктах Redmi неоднократно. И мы рассказывали там про какую-нибудь седьмую версию. Зашлите мне! Redmi ноут 7, от которого все прямо что-то начали писать кипятком. Типа! это смартфон, как вы понимаете в линейке много разных версий, поэтому мы рассказываем о многих из них, например восьмая конечно же Засылай, давай быстрее, вот он красивый, один у нас зеленый, а второй белый красивый И сразу я вам хочу сказать, что это будет хитяра вообще в полный рост такой, что держите мои трусы Девятая, десятая, сюда же Mi 10 Note Lite, раз, Mi 10 красивый, два Redmi Note 9 Pro красивый и Redmi Note 9 обычный, но тоже весьма хороший. Более того, я выходил на улицы и спрашивал мнение прохожих о Redmi Note 8 Pro. Я так часто делаю и к вам, когда обращаюсь, пожалуйста, делитесь своим мнением. Мне действительно интересно, поэтому комментарии для вас. Как ты сколько он стоит, официальная российская цена? 50? 50? 50, да? 50. 50? Нет? Нет. Холодно. 50. Холодно. Прям вообще 40. замерз. Прям вообще что ты делаешь? 30. Вообще нет. И тогда люди, глядя на Redmi Note 8 Pro, называли цену сильно выше, чем она была на самом деле. И, конечно же, в конце того ролика мы один подарили. Я тебе его дарю. Чего? Чего? Дарю. Пользуйся. У тебя какой-то битый телефон, так делать не должно. Карабас мне дайте, зашлите, пожалуйста. В смысле, дарите? Да. И сегодня мы с вами посмотрим на свежую линейку Redmi и начнем с модельки Note 11. Вот такая вот ко мне залетает. Продолжим кайфанем с Redmi Note 11S, а дальше пошла тяжелая Про версию зашлите, вот такую красивую. И следом чтобы совсем хорошо было Pro 5G, но пусть вас не смущает название, кроме 5G там есть еще кое-какие отличия. Вот эти модели идут с небольшим шагом по цене, от самой дешевой до самой дорогой, и мы с вами поймем, в чем разница, кому и при каких условиях это все может быть интересно. Вот такой у нас с вами сегодня интересный видос. Так что, как обычно, заварить что-нибудь вкусненького, поесть, попить и полетели. Redmi Note 11 в полный рост. Поехали. Прежде чем распаковать этот телефон, скажу, что вот таким мы уже пользуемся, ровно таким же. На самом деле все это доступно будет в продаже с 21 апреля, но уже с 14 вы можете оформлять предзаказ. И чуть позже я расскажу, почему, зачем и так далее. Но! Вы же знаете, что Xiaomi можно купить где-нибудь там на AliExpress или еще найти эти модели уже в продаже. И сейчас мы говорим про российский релиз. И на самом деле, если вы прям пионер-любитель, конечно, есть смысл покупать телефоны, ну, где есть возможность. Но я лично с Redmi реально рекомендую делать это, когда они приходят официально. Почему? Потому что допиливают софт, решают все вот эти вот вопросики, которые возникают, в том числе с локализацией, и многие многие другие вещи, да, NFC работает как положено. То есть это нужно, чтобы ты кайфовал, а не эм, прорывался сквозь вот эти все форумы и прочие вопросы. Поэтому лично я от себя рекомендую Redmi брать исключительно официально в розницу, чтобы вот не страдать вообще ни секунды. Вот здесь на коробке написано with easy access to the Google Apps you use most, что переводится как ⁇ пока работает ⁇ что-что <просто мнению> <с, <seats> с комплектом, ребята из Redmi не подводят. В отличие, не будем показывать пальцем всяких ребят. Здесь ты, знаешь, покупаешь не просто телефон, как это сейчас вот некоторые, опять же, практикуют, а нормальный человеческий комплект, как это было всегда. Это, на самом деле, важно, потому что я хочу действительно получить не просто, особенно в этом ценовом сегменте, важно. Потому что, ну, вот я, я вот набрал денег, вы скажете, сколько? А я отвечу, специальная цена на этот телефон, 21 990 рублей, и еще вы получите наушнички бац 3 Lite в подарок. Ничего себе. Так вот, вы берете телефон, раз, вы получаете в комплекте зарядку, да непростую, ребята, непростая зарядка, быстро. Насколько быстро? Я вам отвечу. 33 ватта. Зарядка на 33 ватта, смотрите, какой нестыдный блок. В комплекте, не надо бегать, не надо ничего покупать, искать. Еще раз, в этом ценовом сегменте я считаю, что это прям величие. Проводулька, понятное дело, здесь на базовая, USB-A на USB-C. В самом телефоне понедел USB-C в 22 году, о таком говорить уже даже немножко неловко, но сам факт, да, USB-C победил, и это хорошо. А также, не очень любимый мной, но тем не менее, чехол комплектный, который скрасит ожидания какой-то альтернативы с Алиэкспрессом. Да и не только. Благо, модель действительно популярная, и чехол на нее найти не проблема. Это тоже, на самом деле, нюанс. Покупаете вы какой-то необычный странный бюджетный смартфон, потом замучаетесь искать на него чехлы, защитные стекла, с ремонтом могут быть проблемы. Случаи с Redmi вообще забыли, кайфуем, пожалуйста, вариантов миллион. Здесь же нас сразу встречают, так сказать, товар лицом и главные фишки, да, производитель четко указывает Qualcomm Snapdragon 680, 6 нанометров на секундочку, экран 90 Гц Full HD+, и это AMOLED-дисплей. Ну, как мы уже выяснили, 33-ваттная профессиональная, не какая-то там вот эта любительская профессиональная быстрая зарядка батарейка знаете сколько батарейка вы просто посмотрите 5000 батарейка 5000 батарейка это то что действительно сегодня является но ну, вот стандартом де-факто для android смартфонов, чтобы вообще не парились Ну и на закусочку 50 мегапиксельная основная камера 4 камеры всего конечно же с искусственным интеллектом умеют всякие приятные штуки делать но по факту это основная камера ультра широкая макрокамера пускай будет, и еще одна для того, чтобы делать красивое размытие. Но по факту, одна хорошая 50-мегапиксельная камера сенсор от Самсунга. Ну, все. Что касается цвета, понятно, что разные варианты, опять же, ищите тот, который подходит вам. Я понимаю, что у нас, скорее всего, будет популярна черная версия. Но а мне вот этот голубенький нравится. Вот а прям стилевый такой, прям понимаешь. У него еще такая интересная, даже не сказал бы, что прям откровенно матовая задняя крышка. Она такая шершавенькая, отпечатки на ней остаются не очень хорошо, что мы и любим. Но при она все равно имеет вот этот вот эффект переливающийся, прикольный. Дальше ты все это упаковываешь вот этот чехольчик, чехольчик упаковываешь. Чехольчик, ну блин, вот наверное единственное, к чему я докопаюсь, но эта проблема в данном случае не Redmi, это вообще все. Мне не нравятся эти комплектные чехлы, но на первое время, на первое время, хрен бы с ним пускай будет, годится. Ну и конечно по старой доброй китайской традиции сразу наклеена Пленка, причем не простая, а с олеофобным покрытием, которая опять же, скрасит ваши будни. Но вообще, я вам рекомендую озаботиться покупкой и нормального чехла, и пленочку тоже замутить, потому что дело полезно. И вот такое у вас мобило, 5000 батарейка. Нормальный, на самом деле, Snapdragon, все окей. Дальше, из приятных особенностей, сканер отпечатка пальцев, где? Правильно, в кнопке, вы скажете, а что не под экраном? Вот хоть режьте меня, но даже для супер-пупер-мега-топовых смартфонов на Android, мне больше нравится, когда сканер находится в кнопке. Но ну, это как-то логичнее, потому что вот... Тащить палец к экрану не всегда удобно. Кнопочка куда более адекватное, на мой взгляд, решение. Сканер достаточно шустрый, со своей задачей справляется. Вы должны понимать, что это начальный смартфон в линейке. И не нужно ждать от него каких-то вау, прям вообще, чтобы... Я потому что почитал отзывы, народ пишет, что-то, знаете, звук громкий, но вот басов не хватает. Ты такой, чувак, или там, знаете, APTX не поддерживается. Ты такой, чувак, ты как бы сразу приземлись вообще. Какой APTX? У тебя телефон за эти деньги имеет экран почти 6,5 дюйма, Full HD+, Амолет 90 Гц, батарейка огонь, зарядка в комплекте, процессор 6 нанометров классный. Чуть еще надо. Хочешь 3,5 миллиметра? Вот они тут тоже есть. Вообще кайфуй! Прежде чем мы перейдем к Redmi Note 11S, важное отступление. Возможно, многие из вас смотрят этот ролик э, сугубо в практических целях, типа, а что там свежие Redmi, как они? Но ну, я сразу скажу, что они окей. А второй момент – это то, что эти смартфоны окей прямо на долгие года, и сейчас люди пользуются. И сидят версиями и 8 9 10 понятно дело и горе не знаю то есть смартфоном уже 2 3 года и они вполне себе бодрячком. и вот эти смартфоны они наверное в большей степени нужны не для людей которые переходят там с 10 версии да хотя есть такие которые каждый год обновляются welcome но это смартфоны для тех кто вот Хочет попробовать Redmi, слышал, знает, что это прикольно, хочет, welcome. Это люди, которые пользуются уже все-таки седьмой версией, наверное, она уже старенькая, хочется что-то новее, батареечка и процессор здесь, конечно, лучше. Но вот для людей, которым вот нужен второй телефон, для людей, которые вот э, обновляются совсем старых смартфонов, какие-то старые айфоны народ вспоминает там, есть же люди, которые до сих пор пользуются 6s каким-то айфоном. Вот тут уже есть смысл перебираться, потому что по сегодняшним реалиям, конечно, этот смартфон будет, ну, понаряднее. Собственно, по комплекту. Как вы понимаете, мы наблюдаем ровно то же самое. Давайте посмотрим, как отличается 1S по дизайну от 11 версии. Вот здесь у нас еще другого цвета. Здесь у нас э, графит грей серенький. Опять же, супер популярный в смысле того, как это будет выглядеть. И немножко, да, немножко он более квадратный, что ли, да. За счет того, что он более квадратный, он ощущается еще более премиально еще более современно. В чем отличие этой модели от Redmi Note 11? Глобальных 3, Как вы уже поняли, дизайн чуть более строгий, такой, знаете, подороже. Дальше. Процессор у нас с вами Mediatek Helio G96, более навороченный, современный. И, конечно же, камера 108 мегапикселей, причем она здесь еще больше выпирает. И также сенсор от Samsung. Экран, батарейка, вот эти все моменты, все то же самое. И здесь и на самом деле разница в цене не очень большая. Младшая версия 11S стоит 32 тысячи 1990 это специальная цена сегодня Опять же, с 14 по 20 Предзаказ, также получаете еще и Замечательные наушнички Redmi Buds 3 Lite Зарядка, если вы вдруг Думаете, такая же, 33 ватта В общем, все то же самое, в этом смысле Молодцы, небольшая разница в цене, кому нужна Производительность камеры один с для вас. Следующая остановка Redmi Note 11 Pro. Приставка Pro появляется не просто так. Здесь у нас с вами уже прямо такой классный дизайн, чтобы вы прям вот э, совсем понимали, что это м, нечто более... Хотя я не могу сказать, что оно прям сильно дороже стоит. И это, кстати, вообще еще раз сильная сторона этих смартфонов, что разница в цене не очень большая. Они глобально между собой похожи, но при этом вы как бы всегда можете выбрать то, что вам вот прямо сейчас больше подходит. Первое, на что обращаем внимание, это, конечно же, экран. Если в версиях 11 и 11s у нас 6.43 дюйма и 90 Гц, то здесь 6.67 и уже 120 Гц, понимаешь? Но все также AMOLED и, конечно же, разрешение Full HD+. Батарейка все также 5000 мАч, и это у нас, кстати, тоже графит Gray, Но вот почувствуете, как сказать, разницу. Здесь еще более ярко выраженные вот эти вот эм, плоские грани, которые сразу говорят о том, что смартфон. Смартфон прям уф. Вот, кстати, про мне прям вообще, я вот только сейчас увидел, он мне прям нравится. Здесь прям вот такое вот матовое покрытие сзади. Ну прям вот прошка, да, прошечка, прямо пусечка. Но нужно отдать должное. Во всех версиях, несмотря на то, что задний корпус покатый, само стекло плоское, без вот этих заигрываний и прочей фигни. Плоское, понятное, четкое стекло. Но здесь прям вот э, уже симпатичный дизайн. Эта версия вообще, ну как бы технически близка к 11 s Потому что та же самая камера 180. Мегапикселей, тот же самый процессор Mediatek G96 У нас с вами батарейка 5000, но Отличие, собственно, как вы поняли, дизайн Экран, а также У нас в комплекте идет турбозарядка Сейчас вы охренеете, я потому что Охренел, 67 ватт Эта зарядка зарядит Ваш смартфон полностью От 0 до 100 За 42 минуты Охренеть. Ну, как вы понимаете, от 0 до 80 еще быстрее. В общем, действительно крутой смартфон, который при этом стоит, ну, адекватных денег. По цене 39 990, но за предзаказ с 14 по 20 скидка 2000 уже 37 990, а также вы получаете наушники Redmi Buds 3 Pro в подарок, а это еще 4-5 тысяч рублей. В общем, ценник получается более чем адекватный. В общем-то и в целом адекватный. За эти деньги смартфончик, вот, бери да пользуйся. Честно говоря... Пока мой фаворит 11 Pro. Вот реально кайфушки. Но давайте взглянем на 5G-версию. Особенно на него хочется взглянуть, потому что он в цвете Polar White. Но это также 8.128. И здесь у нас обратный референс. Вы могли заметить, что компания очень уверенно жонглирует процессорами. И здесь у нас back to roots, как говорится. И в отличие от Mediatek про 5G версии, мы с вами наблюдаем уже снова Snapdragon. Более того, если достать смартфон и посмотреть, то мы опять же видим, что характеристики очень близки к тому, что мы только что с вами обсудили. Это снова 120 Гц экрана, малет, понятное дело, 67 ватт турбозарядка 108 мегапикселей камера точно такая же но здесь процессор snapdragon с поддержкой 5g какой правильно 695 это замечательно опять же 6 нанометров и в отличие от серой версии polar white у нас с вами вот в таком переливающемся исполнении это снова все еще матовое покрытие Достаточно стойкая к отпечаткам пальцев и так далее. Но, опять же, вот переливается. Симпатично. Если вы хотите, чтобы ваш смартфон был заметен, особенно если вы используете прозрачный чехол, то вот такая версия для вас. Мне очень нравится. Кроме шуток, дизайн 11-й линейки, ну, удался. При этом вы видите, что блоки камер плюс-минус одинаковые. Есть некая вот это вот родословная. А дальше, ну, вот симпатично. 11-й Pro 5G прям окей. Но честно говоря 11 Pro в его сером прикольном цвете мне как будто бы нравится даже больше. Никогда бы не подумал, что мне серый телефон понравится больше. Но он опять же ловит блики, за счет этого он не такой скучный, как это может показаться. Сразу возникает вопрос а чё по фотографиям. Давайте сразу определимся, что у нас по сути 4 модели телефона и всего 2 модуля камеры, потому что самый базовый Note 11 использует 50-мегапиксельный сенсор Samsung, а другие используют 180 мегапиксельный сенсор, также от Samsung, они здесь одинаковые. Поэтому давайте пофоткаем на Note 11 и Note 11 Pro, ну, пускай 5G, чтобы, так сказать, была разница. И вот, что мы видим. На самом деле, конечно же, разница ощущается и в детализации. Все-таки 50 и 108 мегапикселей, это не просто так заявлено. Но, знаете, для современного использования всех этих фишек с искусственным интеллектом, где-то он докручивает картинку, где-то убирает неприятные шумы, более чем адекватно. Вы сейчас видите разные режимы съемки. Понятное дело, что при ярком свете все фоткают плюс минус одинаково, об этом тоже постоянно говорят. И действительно, там, где современные камеры получают апгрейд, это пасмурная погода, ровно то, что мы имеем в апреле в Москве. Это темное время суток, и здесь современная камера, есть современная камера. Современный процессор ей в пару. И мы видим, что апгрейд по этой части присутствует. Но еще раз, в первую очередь я бы рассматривал эти смартфоны как, знаете, вот просто за эти деньги. Свежий, современный смартфон с прикольным дизайном. Смог бы я таким пользоваться? Вот возникает вопрос. Я бы даже не брал про 5g я бы взял один с про серенький и ходил бы в счастье экран большой динамик мощный все при нем. Ну, то есть, MIUI 13, кайфушки, опять же. Прям нравится. Симпатично. Кто-то говорит, что может быть перегруженный интерфейс. Симпатичный. Вообще, окей. Несмотря на то, что я, вы знаете, небольшой любитель андроида в целом, мне нормально. И в итоге мы получаем за эти деньги в современных реалиях, это важно подчеркнуть, смартфоны свежие, новые, классные, которые вот, бери, покупай, со скидками, промо ценами и прочими подарочками. Да, вообще, замечательно, что это все происходит. Спасибо ребятам из Xiaomi, как говорится. Дайте вот этот черный уберем, чтобы он вас не смущал. У нас получается линеечка из четырех телефонов, вот такая вот, симпатичная. И что я хочу сказать? Понятное дело, что в этом сегменте две-три тысячи рублей, это, конечно, приличная разница. Но я бы вам рекомендовал вот от себя брать 11 Pro. Вот, как знаете, некая золотая середина. 11S тоже кайфовый. Да и 11 нормальный за эти деньги, в принципе, со своими задачами справляется. Pro 5G тут уже, как бы, сказать, на любителя. Если вы хотите, чтобы Qualcomm, если вы верите, что Qualcomm это Qualcomm, Snapdragon, то Pro 5G берешь. А вообще 11 Pro как будто бы вот реально при прочих равных то, что нужно. Симпатичный, все, все при нем. И спасибо отдельное ребятам из Xiaomi, что продолжают класть зарядки в комплект. Это прям круто, опять же, в этом сегменте прям молодцы. Спасибо, что смотрели это видео. Еще очень интересно, что вы напишите в комментариях, поэтому приглашаю вас. Welcome. Возможно, мы сделаем какой-нибудь опыт эксплуатации. Мы делали такие штуки, я помню, из Redmi Note 7. И, может быть, еще продолжим. Так что, опять же, если вы уже давно пользуетесь этими смартфонами, welcome, пишите плюсы, минусы, все основные ништяки. Мы это учтем. Увидимся. Пока. Забыл! Нахвалил, нахвалил, нахвалил, нахвалил и чуть не пропустил самое важное. Конечно, 11 Pro, ну, раз я его выбрал, так сказать, э, то мы его разыграем. Как обычно, народ, максимально просто. Подписались на канал, если вы этого еще не сделали, подписывайтесь. Тут, видите, много всякого интересного. Пишите комментарий, любой, вообще без разницы. И ставите лайк, это опционально. Мы это проверять не будем, но это даст вам буст удачи, плюс плюс 500. И давайте в ближайшем адекватном времени, ну, к старту продаж. Да, еще раз напоминаю, с 14 по 20 предзаказ, с 21 все это в продаже. С 21 по 30, кстати, вы скидочку уже, например, не понравили. Получите, а вот э, подарочек welcome. Так вот, давайте 21-го, аккурат к старту продаж, мы подводим итоги. Вот эту радость, кому-нибудь из вас отдам. Все правила в описании, как обычно.